Мультимедийный комплекс, установленный компанией Atanor, находится в самом центре зала. Он включает в себя несколько панелей и видеостену, а также центральную систему управления и коммутации. По умолчанию на всех экранах отображаются имиджевые ролики, однако у менеджеров есть возможность и интерактивного использования комплекса для работы с клиентом. С помощью планшета специалист по продажам демонстрирует цветовые решения, аксессуары и комплектацию автомобиля. Система разработана компанией Atanor совместно с отделом продаж салона Volkswagen и установлена уже в нескольких городах России.